Всем большой привет! Сегодня поговорим о новом проекте от застройщика Danub. Это известная индийская компания. Кстати, помимо строительства, также они занимаются производством и продажей мебели. Так вот, на нашем канале выходил уже ряд обзоров на их проекты. Так вот, сейчас в верхнем правом углу выскочит ссылочка, сможете посмотреть готовый сданный дом, Mirkles. Кому интересно, сделать выводы, как вообще Danub строит, как он сдает свои проекты. С поправкой на то, что а, там все-таки комфорт-класс, а то, о чем мы будем с вами говорить сегодня, это проект Views, то есть виды, да, это уже премиальная недвижимость, это абсолютно новая ступень, новый уровень для Danube. Ничего подобного раньше они не строили. Ну и перед тем, как мы а, подробно поговорим о самом проекте, я бы хотел познакомить прежде всего тех, кто с районом GLT, где все это будет находиться, не сильно знаком. Лучше всего я сделать это могу с балкона апартамент, в котором сам живу. Здесь вот в этом здании MBL Residence. Находится он в кластере K, этот дом. И здесь же, в этом же кластере, буквально... 50 метрах как раз таки и будет строить ну. Мы сейчас с вами на балкон моего апарта вышли, и отсюда открывается неплохой вид для того, чтобы рассказать вам, как устроен район, что тут есть рядом, что относительно чего, где находится. Итак, по центру кадра вы сейчас видите магистраль, это Шейхзайд Роуд, главная артерия города, и она, по сути, отделяет Дубай Марину от района GLT, где мы с вами находимся. Также прямо по центру сейчас вы видите станцию метро DMCC, это, кстати, ближайшая станция кластеру Кей от своего дома мне пешочком идти до нее минуточек, наверное, 7-8. Кстати, иногда мы пользуемся вот такой штукой. Сейчас видите велопарковку. Это городская такая система, Карим Байк. Оплачиваете подписку на день, на неделю, на месяц. Можете сразу за год проплатить. И а, вам становятся доступны все подобные велопарковки по городу. Их достаточно много. Просто вот идете... Сканируете QR-код на байке, садитесь, он с электроусилителем, то есть сильно напрягаться, педали крутить не надо. И таким образом здесь буквально за пару минут вы можете добраться до такой же станции около метро DMCC, кинуть его там, перейти по надземному переходу, вот сейчас он по центру кадра, вот так, так вот он расположен. А оказаться с той стороны, там тоже стоит такая же парковка, сели, поехали, ну короче, если вам такой вариант время переворождения близок, то здесь это все достаточно доступно и удобно. Но если просто пешочком, то а, до дубая марины Мол, которая у нас отсюда не видно, расположена вот за этими зданиями, а, идти минуточек, наверное, 15, а, скажем, до Блоттер-Айленда или до пляжа GBR, который расположен за вот этими песочными домами старыми, а, где-то минут 25-27, неспешным шагом. Вообще, район GLT так называется, потому что это аббревиатура Jumeir Lake Towers. Район построен вокруг трех искусственных озер. Вот одно из них – это Алмаз West Lake. Алмаз – это вот это, вот это здание, бизнес-центр на 65 с чем-то этажей. Это, наверное, самое знаковое здание на GLT. Крупный бизнес-центр. За ним Алмаз East. Лейк И дальше мы за высотками не видим. Там расположен еще парк. И в самом начале района, в самой дальней от нас точке, есть еще, ну, еще одно третье искусственное озеро. Кстати, сейчас вы видите, оно такого зеленоватого цвета. А это не от того, что оно зацветает. На самом деле это просто краситель. Химией там убивают всю живность, поэтому там ничего не цветет ни в жару, ни вот в относительно прохладную погоду, как сейчас, цвет оно меняет от зеленоватого до голубоватого. И вообще район, он очень обжитой, обустроен. Здесь очень много инфраструктуры, магазины, супермаркеты, аптеки, кафе, рестораны, в том числе рестораны хорошей, высокой кухни. Также можно отметить, что район абсолютно симметричный. Он новый, с нуля построенный, и он образован определенным количеством кластеров, каждый из них стоит из трех домов. Вот вы сейчас видите, здесь три высотки образуют у нас кластер. С этой стороны, например, тоже три высотки образуют кластер. Там то же самое. Ну и так далее. И алмаз, Находится бизнес-центр прямо посередине Если мы же говорим о кластере K, где мы сейчас с вами и находимся Здесь на сегодняшний день только один полностью построенный дом Это МБЛ, в котором мы сейчас находимся Строится МБЛ Royal Residence, но его отсюда сейчас не видно И вот еще одна площадка, где застройщик МАК также будет строить дом, но ну, пока неизвестно когда Хотя участок они вроде как подготовили Комплекс же, о котором сегодня пойдет речь, это комплекс, который будет строиться, одна его башня будет строиться вот на вот этом участке, его также расчистили. И, соответственно, между ними будет проезд, вторая башня будет с другой стороны от проезда. Вообще, если бы вы меня попросили охарактеризовать Дону буквально двумя словами, то я бы сказал, что эта компания в первую очередь старается угодить потребителю. В том плане, что у них одно из лучших соотношений цена-качество на рынке. Все дело в том, что они раньше строили в основном в эконом-сегменте, ну, то есть в каких-то отдаленных локациях. В Альфуржане у них много объектов, в GVC есть проекты. И как бы эти локации, прямо скажем, далеко не всем подходили. Но, тем не менее, за свои деньги они делали очень классные проекты. У них все всегда хорошо раскупалось. Более того, Дануп известен на рынке тем, что дает практически беспрецедентные рассрочки на почти все свои проекты. Как правило, это рассрочки, доходящие до 6-6,5 даже лет в некоторых случаях, то есть года два с половиной на период строительства и еще 3-4 года в некоторых случаях уже после ввода объекта в эксплуатацию. И такой подход делает их проекты особенно интересными для инвесторов, особенно для тех, кто планирует сдавать недвижимость в аренду, потому что вы можете с небольшой суммой зайти платить рассрочку, получить ключи и еще после этого несколько лет продолжать платить рассрочку уже сдавая, например, объект в аренду, да и математика складывается таким образом, что большую часть вот этой рассрочки оставшейся вы сможете погасить там немного добавляя а, своих живых денег, да, вы сможете гасить а, уже арендные платы. И это действительно круто. Единственный вопрос, который к нибудь наверное, мог возникнуть ранее, это вопрос к чувству прекрасного, да, к вкусу, к стилю. Все-таки это индийский застройщик, и э, иногда вот этот колорит, он находит отражение, в первую очередь даже не в отделке, а, наверное, в интерьерных каких-то решениях, в мебели, э, в оснащении. Э, но в данном случае этот аспект тоже нивелирован тем фактом, что новый проект Дануб будет строить в коллаборации э, с Астон Мартин, с знаменитым автопроизводителем. И, по сути, это вообще первая подобная коллаборация на всем Ближнем Востоке. И Aston Martin заменит, наверное, не столько техническим совершенством своих автомобилей, хотя этим, конечно, тоже, сколько в первую очередь дизайном, потому что их автомобили действительно выглядят очень круто, и мы с вами вправе ожидать, что и проект Views будет очень красивым. Вот, кстати, пользуясь случаем, видите, в Дубае, как вот это выглядит. Школьный автобус подъезжает, видите, один человек буквально вышел, но тем не менее даже одного его забирают рано утром и отвозят после школьных занятий до дома. Возвращаемся к проекту. Если мы говорим про Danoop Views в коллаборации с Aston Martin, то это недвижимость брендовая, да, будем так говорить. То есть Aston Martin здесь будет отвечать как раз-таки за дизайн как мест общего пользования, так и интерьеров, апартаментов, а также за мебель и оснащение. То есть, ну, получится действительно какая-то уникальная, очень интересная история. Что ж, Вьюз будет строиться в формате Twin Towers, то есть, как бы, две башни э, слева от дороги и справа от дороги. Ну, вот, собственно, вы видите, здесь два больших пустыря. Да, и вот обе части эти будут застроены. Но вообще, в этой части как будто бы есть еще место, но вряд ли для строительства еще одного дома, скорее здесь уже будут строить какие-то, может быть, зоны общего пользования. Мне так кажется. Вот в этой части уже такого количества свободного места нет. В любом случае, вьюз у нас будет ближе к выезду, и, соответственно, действующая дорога, въезды, выезды к комплексу на парковке, они все сохранены. То есть это будет такая арка между, ними, между двумя башнями Будете заезжать, соединенные башни будут сверху бассейном На рендерах это видно Сразу скажу, что э, многих официально подтвержденных данных по комплексу еще нет так, например, и по рассрочке, о которой я говорил в неформальной беседе с сотрудником отдела продаж, мне сказали, что в целом вы можете рассчитывать на рассрочку после ввода в эксплуатацию. Наверное, плюс-минус такую же, как она бывает обычно у Донова по остальным проектам, но официально все это будут нам подтверждать уже ближе к старту продаж. Старт продаж мы ожидаем где-то в десятых числах февраля, но если вам интересен проект, это не означает, что вы можете до этих пор ждать и в дальнейшем уже, когда будет вся информация, что-то выбирать. Здесь в Дубае, так не работает. Мы часто говорим о том, что если хотите действительно интересный лот успеть купить, то реагировать нужно заранее. Более того, здесь еще и на сегодняшний день для клиентов, которые оставляют Expression of Interest, то есть это подтверждение интереса в размере 50 тысяч дирхам. Те, кто делают это сейчас, до старт продаж, им мебель будет идти в подарок. Если вы будете приобретать здесь апартамент уже после старта продаж, то, соответственно, мебели в подарок у вас не будет, вы будете за нее доплачивать. Но это более-менее, кстати, стандартная схема, схема а, у Донуба, он по всем проектам своим так обычно делает. А, значит, что на сегодняшний день известно? В проекте а, будут студии, начинаться они будут от 950 тысяч дирхам, а, будут ван ванбедром, начинаться они будут примерно от полутора миллионов дирхам, также будут двух-, трех-, четырехкомнатные апартаменты, точных цен на эти позиции пока что еще нет. Я предполагаю, что студии будут разобраны уже в ближайшее время. Что значит разобраны? Это означает, что просто в комплексе есть определенное количество студий и так называемых «express of interest» чеков будет занесено вот в ближайшие дни больше, чем этих студий в комплексе есть. То есть наверняка даже те, кто в течение э этой недели, может быть, следующие будут заносить, им а, всем студий может не хватить. То есть кому-то из них предложат уже одну однушки. Почему? Потому что а, это очень востребованный район, один из таких самых ожи оживленных, инфра инфраструктурных, отлично сдается в аренду. А, здесь очень много плюсов по сравнению с а, большинством, каких-то туристических районов, ну, в той же самой Марине, например, я на постоянной основе жить бы не захотел. Да, здесь выбрал, ну, я выбрал еще и э, дом, просто здесь очень хорошая инфраструктура, хотя он считается все-таки по UBS-меркам комфорт-класс, э, но там классный бассейн, классная тренажерка. Есть, кстати, интересно по вот уже, MBL Residence, посмотрите обзор, у нас на канале тоже есть, сейчас выйдет в правом верхнем углу ссылочку. Вы в целом можете, кто не слишком знаком с дубайской недвижимостью, понять, вот как хорошие дома сдаются, а MBL Residence считается на сегодняшний день лучшим домом GLT из данных. Но вот Royal Residence будет еще нагло выше, то есть это уже будет такой между бизнесом и премиумом. Данук же будет, наверное, еще выше, поскольку это проект Брендовый. И кстати, как в этих проектах, так и в большинстве других студий нет и не было вообще в продаже. В GLT на сегодняшний день студию, студию ну, особо вы нигде не купите. Там есть Seven Tights проект, который был проблемным. Сейчас его вроде как разморозили, вновь продолжили работы. Вот, наверное, там можно студию рассмотреть и в принципе это больше нигде здесь же в будут студии они сто процентов будут пользоваться спросом поэтому если вам интересные маленькие площади также и one bedroom я бы туда отнес то я вам рекомендую обращаться сейчас мы с вами не сможем забронировать какой то конкретный апартамент но мы сможем встать в очередь в список и когда уже будет наличие будут цены Ближе к старту продаж официального февраля. Нам с вами об этом объявят в числе первых, и мы сможем там что-то пооберать. Я с вами на этом прощаюсь. С вами был Скандер, Сансат с Дубай. Всем пока.